мои дорогие сегодня перед вами такой необычный мой ну вы знаете у меня вообще все необычное нестандартное немножко такое вот своеобразное необычное такой. это не гадание это прогноз под названием ну, скажем так будем ловить информацию для вас вот свет звезды у каждого из вас есть очень сильная планета или сильная звезда в карте рождения и мы сейчас вот будем расшифровывать, что же ваша звезда вам рассказывает на ближайшие три недели. Что рассказывает, что подсказывает, где предостерегает, а где советует не, останавливать, не останавливаться, а идти вперед. Итак, сегодня мы будем получать информацию на проверенных все-таки уже нами на моем канале Ленорманах. Помогут нам маленькие подсказочки поймать, как энергетику притянуть ко мне. Вот. И, как вы видите, перед вами... Оберно, мешало. перед вами цифра 1 и 2. Спонтанно, не напрягаясь, зацепите свою звезду, какая она сегодня, какая она сейчас, и будете получать, информацию из света вашей звезды на ближайшие три недели выбирайте дорогие мои хорошо начинаем под видео будет тайминг чтобы никто не не заплутал итак Начнем. Ну вот, я положила камни, чтобы как вот лучи, мы выбрали лучи. Теперь будет подсказка еще по нашим ленорманам. Так. Каждая карта будет означать полторы недели, полторы недели, чтобы вот вы понимали. Итак, я начинаю, дорогие мои. Что я вижу на ближайшие полторы, ближайшие полторы недели? Ну вот этот камень у нас как бы в принципе центральный, хотя он тут и за любовь отвечает, вот этот луч звезды. Если это любовь, то вы сейчас наполнены хорошей такой энергией. Может быть что-то вас, что вас в сомнения вводит, что-то не дает вам до конца расслабиться и кому-то поверить, но тем не менее это хороший сердолик, такой камень, который даже дает в принципе защиты в личных отношениях. Что для вас главное? Для вас что-то очень главное в ближайший момент связано с каким-то свиданием, с каким-то контактом. Вы, возможно, выставляете на это какие-то надежды. Ну, допустим, если женщина или хочет своему мужчине что-то сказать, или если женщина, сложность, ну, какие-то вот одиночества есть, допустим, может быть, вы желаете или так задумали ближайшие полторы недели вот какое-то осуществить нужное для вас свидание вторая карта это первые полторы недели следующие к полторы недели они относятся и к вашим родственникам то есть там станет на первое место объерчится тема родни детей может быть беременности то есть Важное событие будет связанное с вашими родственниками или, скажем так, с вашими конкретно, именно с вашими детьми, если у вас есть дети, дорогие мои. Теперь идем дальше. В теме каких-то поездок Определенные тут, хоть ситуация будет подхлестывать, как сказать, будет вас... Ситуация будет вас... Ну, еще раз скажу, подхлестывать куда-то, торопить, может быть, по камню, да, по камню. Но ближайшие с данного сегодняшнего дня, как вы открыли это видео, может быть, пойдет не так, как хочется. То есть первые полторы недели карта лилии. Это и карта где-то одиночество, может быть, немножко самомнение такого, очень такого, потому что лилия – это знак такой как бы королевский, карты все-таки у нас французского когда-то происхождения, а для французов лилия – это признак чего-то такого чопорного, вычурного такого, скажем так. Ну, еще раз повторю, царско королевская, то есть если конкретно на человека, то вы можете на себя какую-то гордыню натянуть, и из-за этого что-то не произойдет, какой-то контакт. Да? Или, может быть, контакт не произойдет, потому что вот что-то не слепилось, и вы дома сидите и себя жалеете, как вот одиночка. Это первые полторы недели. Следующие полторы недели свет вашей звезды говорит, там может быть период каких-то сложностей, как наказаний то есть в контактах вы можете, знаете, посмотрите вот ребенок или родня, да, и плетка, это наказание, это может скандальчик какой-то, может быть даже вы забудете инициатором этого скандальчика на фоне того, что вы хотите вот как-то лучше, вы идете вперед, тянете там вот всю телегу семьи, допустим, Неважно, важно сейчас женщина вы или мужчина, а вот как-то эффект наказания, или вы кого-то наказываете, или вас кто-то наказывает. Но, к сожалению, в принципе, этот луч у нас еще луч вашей звезды отвечает за поездки. Это говорит о том, что первые полторы недели может куда-то не получиться с кем-то съездить. Или жизнь скажет, езжай один, езжай одна. И может даже, допустим, как отменится, может, эта поездка. А вторые полторы недели, они в чем-то опасные, они в чем-то сложные. Это значит, вы можете ехать, а вас кто-то может зацепить или вот впилиться, как мы говорим, да? То есть вот тут вот вторые полторы недели, вторая часть. Вот мы смотрим на это вот свет звезды, вам пульсанул из космоса на три недели. Мы сейчас с вами это расшифровываем, и все. Это быстрый такой. С точки зрения космоса это искорка такая. Мы сейчас с вами вот эту искорку расшифровываем. То есть тут осторожно. Осторожно все, что связано с поездками. Они могут быть не в вашу пользу. Они могут вас неприятно удивить. Дальше смотрим как бы вот... Это Венера, это и удовольствия какие-то. Очень интересно, когда на венерианский луч звезды садится. Я положила ну, по наитию камень Марса. Возможно, вы зациклены. Вот сейчас про женщин скажу. Возможно, ваш, вы себе сказали или внушили, что все ваша радость, счастье, вот только от одного мужчины зависит, вот и все, а другого прям ничего нету. Вот такой у вас сейчас период. Если мужчина смотрит, то для мужчины, скажу так, первые полторы недели могут быть какие-то неприятные новости от вашей женщины, а последующие полторы недели это тоже такой ультимативно характерный период, но я бы вам советовала в чем-то уступить для женщины расшифрую так первые полторы недели ну, думайте за своими текстами, думайте, кого вы хотите наказать, какие претензии вы хотите сказать, потому что карта Лили меня очень на, напрягает. Претензии ваши, допустим, вы можете высказать некомфортность мужчине, который вас куда-то не хочет вести или не хочет с вами за компанию куда-то даже, допустим, на поезде ехать или на самолете лететь, да? Вот, то есть тут интересно. Вообще, кажется, сочетание не очень. Тут и птицы, которые приносят в картах Ленормана, они такие ругающиеся птицы, каркающие где-то птицы. Это не очень комфортная карта. А вторая, вторые полторы недели карта Креста, это когда мы должны, может быть, смириться. Или мы кого-то теряем, или мы смирились и тянем, идем в старых конфигурациях и как бы соглашаемся с чем-то. Мы несем тот крест, как Иисус нес крест на Голгофу, дорогие мои. Но... В этом сила ситуации, как интересно. Марс говорит, ты все пройдешь, ты все сможешь. Даже при такой ситуации, даже если перед праздником тебя кто-то накакает в душу и испортит настроение ничего, значит ты это заслужил или ты это заслужила, вот то есть Венера не дает таких вот нам подачек каких-то подсказок, ну не то, что подсказ, ну что-то такого, что нам хотелось бы, понимаете, возможно вы получите подарок, но не тот, какой хотелось бы вам, но к сожалению тут вот так. Дальше у нас важный такой, очень важный. Важный аспект, он отвечающий и за дом. Ну, я бы сказала так, в доме более-менее все прекрасно первые полторы недели, а вторые полторы недели, они тут легла карта, карта перекрестка. То есть, возможно, там что-то вас насторожит или... Кто-то из вас, кто сейчас смотрит мое видео, задумается, может, надо жилье менять, может, то, все, может, надо переезжать, может, надо уезжать. Но первые с момента, вот со дня, вот как вы включили, вот сейчас пошли вот эти полторы недели, не мучайте ни себя, ни близживущих, близж... близлежащих, как я говорю, людей, не надо, вот полторы недели расслабьтесь, может быть, праздничная вот момент, да, отмечайте, наслаждайтесь жизнью, оставьте вот это немножко на потом. Потому что, смотрите, даже вот тут мы, тут оно вот будет потом. Потом дела связаны с недвижимостью, дела связаны с докупкой, может, увеличением ваших территорий, когда надо, доложить деньги, понимаете, ради детей, расшириться, увеличиться ну, увеличится площадь вашего обитания, скажем так, да. Вот тут вот так интересно. И, кстати, вот этот камень, который лег, он довольно сатурнянский. Он камень, который, говорит, тут не просто надейся на себя, на ресурсы родни, тут вот задумайся, если аккуратно, если действительно, вот может человек, сможет вам помочь, да. Тут такой вопрос, то есть тут... Не спеши и тихой сапой, то есть плавно, обосновательно, обоснуй и вот такое. Потому что у вас изначально не так плохо, я бы так сказала. Переходим дальше. Ваше продвижение к цели. Ну, в принципе, в том числе. Ну, скажу так, первые полторы недели может что-то немножко сбиваться с пути, сбиваться с цели. Может даже вы из-за кого-то где-то опоздаете, или кто-то вам собьет какой-то ваш график, ваши тонко выставленные какие-то планы на ближайшие дни. Это может быть, потому что карта, карта крыс, она неблагоприятная, дорогие мои. Крысы ⁇ это воры, которые хотят украсть наши цели, наше время. Вот будет кто-то воровать вполне ваше время. Ну, в том числе давайте побережем свои гаджеты вот тут, да? Потому что в мобильнике время написано, значит, вот, значит, мы бережем, могут украсть там, где написано время, в прямом смысле слова, да? Цифры идут. Вот. Последующие полторы недели. Там ситуация более стабилизируется, будет понимание, что мой дом, моя крепость. Камень монотонный, э, ни к чему не призывающий, э, ничего не изменяющий сильно. То есть крысы могут, но так сильно в стороной могут пройти, потому благодаря тому, что мы с вами сейчас поймали свет вашей звезды, я вам это разжевываю и трактую. Да? То есть... Осторожно, крысы. Крысы это воры. Не вступайте сами ради какого-то, ну, такого, знаете, мистических, сказочных обещаний. Не вступайте в ближайшие полторы недели в какие-то там аферы, особенно связанные с недвижимостью. Вот Недвижимость, земля. Идем дальше. Кстати, хочу сказать, что... Вот такой вот обзор лично, вот совсем лично для вас, или, может быть, для какого-то члена вашей семьи. А, у меня сейчас акция, а, можно сказать, месячная акция. Ну, до конца января давайте так сделаем. А, за 8 евро, вот получасовой, вот такой вот будет вот расклад, объяснение, трактовка, Объяснение ситуации и большие советы от меня, как от Кассандры. Для этого в WhatsApp спишем слово «звезда». Цена будет 8 евро. Идем дальше. Дальше. Вот смотрите кольцо. Многие из вас на приятном свидании или на приятном приближении приятного вам человека получат предложение о союзе расширения вас Вашей семьи, ваших возможностей. Союз может быть, конечно, связан не обязательно с любовью, да? Не обязательно это предложение руки и сердца. Это кольцо вообще говорит, вот тебе союз, на котором, на основе которого ты расширишься, улучшишься, усилишься. И у тебя будут и дом получше, и сад свой, и все вот тут в одном пакете, да? То есть первые полторы недели, но смотрите, как интересно, тут крысы тут осторожно, а тут, ну, возможно, это больше, может быть, эм можно доверять уже доверенным людям уже людям из вашего прошлого людям из вашей родни или дальняя родня вашей родни опять же или родня ваших проверенных друзей то есть вот тут все понятно да это первые полторы недели последующие полторы недели расширение там карта такая это карта сна литургического там не ждите расширения там будет идти все как по накатанный вагончик Катятся. И еще хочу сказать, тут э, лежит камень, который я называю географическая карта. То есть э, какие-то могут быть предложения с сегодняшнего дня, ближайшие полторы недели, связанные в прямом смысле для вас с заграницей. За границей. С заграницей. Теперь переходим сюда. Ну, скажу так, что э, кому за 40 разжижайте кровь, не бойтесь каких-то вспышек, ударов в мозгах и в сердцах, потому что карта Солнца, она очень сильна в соединении вот тут. Возможно, произойдет непростая ситуация с вашим другом или подругой. Так могу расшифровать. Это первые полторы недели. То есть также сюда входят и большие качки в давлении. Солнце, вот оно, знаете, оно и пульсаром бывает, оно и постоянно нас греет, а иногда протуберанцы там нам на землю всякие сюрпризы выдают, да? Это первые полторы недели. Последующие полторы недели карта звезды. И это очень хорошо, в принципе. Для чего хорошо? Ну, наверное, может быть, когда даже при том что мы несем крест нам надо нести мы это понимаем и когда мы это понимаем вот мы попадаем в свой определенный космос в свою определенную скажем так гармонию и это хорошо возможно все-таки то вас хорошо поддержит какой-то близкий вам человек мне это нравится и вообще когда еще идет речь вообще о звезде и к вам прилетает вот в эту информацию звезда марсианского характера она говорит о том что э, ну допустим ну допустим возможно улучшение ситуации по здоровью у вас лично даже если в начале раскачка какая-то то, то вот все-таки эта ситуация, если она грустного характера, она закончится для вас дружески и хорошо. И теперь, дорогие мои, хочу еще напомнить, что в конце этого видео для тех, есть там кусочек такой будет, пятиминутный, почти, что для тех, у кого развита интуиция, я там кладу карты, и вы поймаете, уловите еще свою какую-то подсказку на ближайшие там 2-3 недели, скажем так. И подсказка от Кассандры. Смотрите, подсказка ключа. То есть в ближайшие три недели у вас есть большой шанс. Смотрите, тут дом, тут какие-то перемены, тут какие-то размышления. Вы получите ключ ключ это может быть даже информация кто-то из вас наконец-то узнает кто-то, дорогая моя, узнает что беременна, ну вот что-то все равно нужное даже при том, что тут карта креста значит это судьба вы узнаете что-то важное судьбоносного характера, характера в ближайшие три недели ну и вообще кстати если ну когда есть дважды 24 вот он дом вот он ключ да то есть те мечты, кто лилит мечты про ключ, про недвижимость. В ближайшие три недели будет очень серьезный разговор, очень серьезные закладки для перемены вашего ключа на другой ключ. Вот, дорогие мои, буду благодарна за лайк и до встречи. Теперь, дорогие мои, будет луч вашей звезды для тех, кто выбрал вот эту цифру. Немножко почистим, почистим карты должны чиститься, должны. Итак, в начале видео хочу сказать, что за этим видео сразу будет для эм, маленький кусочек четырехминутный там для интеллектуалов, для тех. кто кто обладает хорошей интуицией многие из вас ею обладают там без трактовки я кладу карты и вы увидите обязательно то что вам надо обязательно это такой подарок мой вам а я начну ваша звезда что же ваши какие характеристики на ближайшие три недели вам сейчас вот так сверкнули из космоса а я вам трактую дорогие мои Если что-то прямо вот, знаете, в кадр не входит, то что я не знаю, это одновременно не могу тут раскладывать и регулировать видео, картинку. Ну, дорогие мои, все равно я вам оттрактую, расскажу что да как. Итак, поехали. Итак. В ближайшие события, что-то важное у вас, вот если взять три недели как дистанцию, у вас что-то важное, переменчивое, как бы для вас, меняющее вас, хоть чуть-чуть эта ситуация вас изменит, оно произойдет в первые, с сегодняшнего дня, первые полторы недели, я думаю, да. В последующие полторы недели карта звезды, там, возможно, будут подсказки, такие, знаете, как из других миров, может, даже из мира умерших там запоминайте сны, будут какие-то подсказки, может быть цифровые, как на, на номере близкие проезжающей машины, вот что-то такие, обрывки фраз, вот такое. То есть, но определенная звезда, она такая, ну... Где-то счастливая такая карта, когда вот мы что-то достигли, какая-то ситуация произошла, и нам нравится. И вот как будто, вы знаете, как премию дали какую, не знаю, или деньги с неба упали за что-то, за что-то долгожданное, или кто-то наконец-то даже долг вернул, ну как вариант. И вы счастливы, потому что вы уже давно махнули рукой, в том числе, да, вот я перечисляю варианты. Вы давно, может быть, махнули рукой и не ожидали, что наконец-то человек созреет, человека совесть заговорит, и кто-то вам отдаст. Долги бывают не обязательно денежного характера, вот какая-то в виде помощи или что-то такое. Или может даже если у вас ребенок, допустим, от другого супруга, и тот супруг наконец-то что-то разродился в хорошем смысле для вашего ребенка. Даже вот такая ситуация. То есть, ну, в принципе, конечно, вот по общему раскладу камней хочу сказать, что... Звезды звездами, подарки подарками, но надо жить вам на ближайшие три недели. Материальный мир никто не отменял, потому что много таких камней легло сатурнянских. Это тоже в принципе сатурнянский камень, вот он с добавлением, он мешанный такой, это мне из Греции моя клиентка привезла, он мешанный, и вот если так он ложится, то много перемен в ближайшее время, если так, то чуть-чуть вкрапления, но тем не менее, эти маленькие-маленькие такие перемены могут дать все равно... Менять, менять характеристику в вашем сознании, дорогие мои, именно даже в вашем сознании, кто я такой, кто я такая, а вот что-то поменялось, и вы, возможно, начнете себя больше уважать, например, лучше понимать свой статус среди людей. Идем дальше. В принципе, камень такой поездочный, тема контакты, поездки тут в том числе. Ну, скажу так, если вы, допустим, куда-то собрались ехать в ближайшие полторы недели, но, к сожалению, что-то может отодвинуться. Вот передвинуться эта поездка, нравится вам или нет. Да? Вот. Если вы хотели в ближайшие полторы недели связаться с каким-то человеком на тему какого-то договора, контакта, нужного вам, то опять же это может маячить вдалеке, как парусник, знаете, карта очень красивая парусник, но он в какой-то тарелке плавает. Эти карты немножко с юмором мне не нравятся, то есть у него большие планы, большое плавание, но вот немножко застрял на месте, вот что-то пластинка заела немножко, да, то есть это да, но потом, скажем так, первые полторы недели. Последующие полторы недели говорят, что все поездки, все договора, все какие-то нужные переговоры, все оставь на территории дома, именно оставь и закрепи. Все будет из дома или ради дома, ради твоей семьи. И если взять три недели как дистанцию, то первые полторы недели они менее продуктивные, а последующие полторы недели они очень продуктивные и опять же смотрите подарок подарок что-то интересное тут аист вот как хотите так дорогие мои мне нравится когда вы тоже работаете рядом со мной вместе со мной и мы с вами ищем правильную расшифровку информации это очень важно теперь пошли дальше ну допустим вот если вы женщина и ждали какого-то события в теме познакомиться. В принципе, познакомиться можете в ближайшие три недели. Что первая часть, что вторая. Тут письмо, переговоры как-то связались, списались, интересно, заинтриговались. И через полторы недели происходит свидание. Если вы женщина уже в семье, в отношениях, то хочу вам сказать, что может быть важное обещание или что-то такое вы получите от своего мужчины, или важное согласие, даже можно так красиво сказать, вы положите, получите ближайшие полтора, полторы недели. Последующие полторы недели они более такие фривольные, уж не знаю. Даже первые полторы недели они больше тянут на подарок. И вообще камень интересный, это камень подарок от ангела. То есть в ближайшие три недели какой-то подарок вам будет. Даже как вот, смотрите, от высших сил. Вот, вот это сочетание идет тут правильное. Смотрим дальше. Идем дальше. В доме много друзей, много людей я вижу в ближайшие три недели. Вот. И усиление вообще каких-то денежных тем. Может быть не просто. Может даже знаете, какой то с чертовщинкой может быть, в том числе, вот чисто материальное такое, это на второй, то есть вторая часть полторы недели и полторы недели. То есть вот через полторы недели какой-то интересный период такой, когда, ну, когда там, где не ожидаете, может быть такое, подарок от чертиков даже, я бы сказала, вот где-то, да, где-то. Особенно это может происходить, когда уже темно, стемнело, как-то вот так интересно. Ну, также может быть, у кого есть мамы, такая подсказка. Особенно если мамы живут не с вами, возможно, тут надо как-то с ними связаться, пообщаться, что-то, а может, даже помочь, если у вас старенькая мама через полторы-две недели заехать к ней реально, если бывает так. Если не можете заехать, ну, отправьте посылочку. Тут так надо. Вот это ваша звезда, ваша характеристика, ваша информация. Не моя, а ваша. Идем дальше. Многие из вас в ближайшие полторы недели могут как бы прийти к цели. Или вы получите вот как письмо, как обещание или подтверждение это хорошо. А, письмо может быть характера такого, ну как бы не письмо, допустим, но какая-то информация, она может, не обязательно там любовь-морковь там в ЗАГС и т.д. и т.п. Она может просто быть про какое-то, даже вас может немножко удивить эта информация, что наконец-то вы уже не ждали или вы вообще не ждали, а вдруг вам предлагают какой-то союз, который вам, возможно, даст какие-то расширения. Но это только с сегодняшнего дня полторы недели. Потому что последующие полторы недели... Напоминаю, объясняю, что у меня сейчас на моем канале проходит акция под названием «Звезда». Тот, кто хочет личный вот такой расклад «Звезда», он будет происходить ровно полчаса. Может, даже зацепим вашу карту рождения, много важного скажу. Это такая у меня акция новогодняя, она продлится до конца января. Кому надо, хотите на себя, хотите на члена своего, своей семьи, будет стоить 8 евро. У меня в WhatsApp пишем слово «звезда», я выйду на связь, и мы с вами договоримся, когда и что. Вот, теперь, теперь идем дальше. Подарки и не подарки. Расширение или не расширение. Ну вот смотрите, ближайшие, ближайшие полторы недели усиление какого-то расширения, закрепление. Вот оно письмо, да? Закрепление как подарок судьбы. Как будто вас наконец-то вселенная вспомнила какую-то вашу мольбу, даже у кого-то и так проиграется. Почему, из чего я это исхожу? А потому что расширение, которое пришло не так просто. Пусть вот тут даже какое-то озарение, да, вам покажется, что это ничего себе, вот оно сработало, вот наконец-то, да. Но с точки зрения структурной ситуации, скажу я вам, это не так просто, оно давно формировалось, и вы даже где-то, возможно, Эту удачу такую, когда вам идут навстречу, вас узнали, увидели, запомнили, зацепили, вы нужны. Это долг, более долгий процесс, чем вам на первый момент вот так покажется. Это первые полторы недели. А вторые полторы недели берегите печень от переедания, от перепивания. Там э, карта гроб, она тормозящая она малоперспективная, ну гроба, да, вот человек в гроб, в этой юмористическом виде нарисовали человек, кто лежит в консервной банке из-под шпрот, ну скажем так, да, вот такая конфигурация, но гроб это то, что нас стягивает, то, что нам мешает, то, что нам не дает уже, это какой-то конец, конец по-любому. И относительно вот этого камня скажу, что если вы уважаете материальный мир, если вы последние два года бились за какие-то наработки, за улучшение своей жизни, продумывание плана согласно законам общепринятым, согласно каким-то инструкциям, может быть, сами какое-то что-то вырабатывали с инструкциями, не знаю, технологии, вот, да, это у вас прозвонит и получите вы якорь. Якорь – это карта стабилизации, это то, что закрепляет и улучшает вашу жизнь, ваш как бы жизненный уровень поднимает, да, то есть первые полторы недели ждите, последние полторы недели, следующие, там расслабьтесь, там уже пойдет как пойдет. И идем дальше. Сила здоровья. Ну, скажу так, если брать полторы недели и полторы недели, то, конечно. Ну, вообще, в принципе, тут сердце, у кого проблемы с сердцем, может что-то дела сердечные улучшаться, да. А вторая часть, она марсианская, то есть она тоже хорошо в теме, если как колокольни здоровья. Кто не познакомился, я вначале сказала, кто глубоко в отношениях, все равно неплохо тут, да, то есть... Я бы даже сказала, возможно, в ближайшие полторы недели какая-то у вас сердечность, такая лояльность откроется, и вы сама или сам станете больше, более снисходительны, и это для мира, для Вселенной хорошо, и вы поймете лучше, где черное, где белое, в чем вы были правы, в чем были неправы. И давайте еще вам подсказка от Кассандры. Будет вот одна карта по центру, как я всегда ложу. Ну, такая она говорит о чем, Что мог, могут в этот период карта крысы. Будь внимателен, будь внимательна. Особенно первые полторы недели, когда вам или письмо пришло, придет, или кто-то позвонит и скажет, вот мы вам сообщаем вот тра-та-та-та-та, то, что вам хорошее, нужное такое, да, которое будет усиливать ваш уровень жизни, поднимать, да, Такая, такой совет. Ровно две недели никому, не, вы, или если можете рассказать тому, даже из близких, кто, откуда не уйдет утечка информации. Чтобы не было потом энергетических отборов, заборов, забора слова забрать. Потому что крыса, она тоже и завистливая, и вредная, и подсматривающая, понимаете, как шпионка такая. Вот тут осторожно, чтобы вы сами себе не создали энергетических проблем ну на уровне сглаза какого-то. Вот, вот такой вам совет от Кассандры. Буду благодарна за лайки. Еще больше буду, конечно, благодарна за новогодние подарочки в виде, в виде донатиков. И до встречи! Thank <laughs> you.